Медиагруппа «Авангард» представляет. Я, наверное, даже не совру, если скажу, что мы были одни из первых, кто начал эту свою сферу поднадзорно регулировать. Но это проектованной необходимостью, небольшим желанием, наверное, как-то всех зарегулировать, а именно понять проблему, ее показать всем, добиться того, чтобы осознавали глубину и масштабы и попытаться вместе выработать определенный механизм для того, чтобы хотя бы начать реализовывать все, все то, что, всю идеологию, которая была заложена законотворчестве. Все мы знаем, что есть норма информировать о любом инциденте в компьютерном госсобку. И есть поименован центральный банк в федеральном законе для кредитно-финансовой сферы. Здесь понятное дело, что мы тоже не могли остаться в стороне. И для наших поднадзорных были выработаны определенные требования по информированию регулятора своего. Значит, на сегодняшний день мы тоже постарались привести к Определенному порядку э, сами поднадзорные организации и для э, крупных э, и значимых э, организаций информирование составляет э, в течение трех часов. Хотя, да, если сделать э, э, ссылку на федеральный закон, то написано незамедлительно, но ну, вот мы посчитали, что три часа это будет в... Э, как раз в то время, за которое можно собрать информацию об инциденте, в читаемом виде предоставить ее к нам в Банк России, в FinCert, и, где мы успеем провести анализ и максимально быстро реагировать на предупреждение по всей кредитно-финансовой сфере. И для остальных участников кредитно-финансовой сферы это в течение 24 часов. Возможно, возможно, эти цифры покажутся может быть неэффективные или наоборот слишком строгими, но пока ситуация такова, и мы на обратной связи надеемся на мнение и аргументы со стороны организации кредитно-финансовой сферы. Понятное дело, что достаточно, недостаточно одного информирования, нам для этого нужно еще определить, в какой форме нужно информировать. И вот в этой связи была определена большая работа, не только у нас, мы и с гособкой очень те сотрудничали по выработке форматов взаимодействия. Для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы информация была структурирована, понятна для тех, кто ее подготавливает и тот, кто ее получает на анализ. И, соответственно, когда нам стало уже понятно, какой будет формат, мы решили процесс автоматизировать. На сегодняшний день у нас уже запущена в первую очередь система обработки инцидентов, которая собирает в автоматическом режиме всю информацию с подназорных организаций, делают анализ, параллельно направляя информацию в госсопку к соответствующему законодательству. У нас был вариант для организации финансовой сферы пойти двумя путями. Значит, у нас было подготовлено письмо по всем подназорам организациям, где они должны были выбрать свой путь информирования госсопки. Либо напрямую в госсобку, но при этом обязательно в Банк России, либо в Гособку используя инфраструктуру центрального банка. Мы собрали всю эту информацию, она также поступила в госсобку, Из-за этого были составлены профили в двух системах. В системе Финцерт Банка России и в системе госсопки. Информация приходит в автоматическом режиме. Резервным каналом является электронная почта. Да, классика жанра теперь уже, наверное, я так понимаю. Вот. Форматы, которые выбраны были для этого, они максимально синхронизированы с форматами госсопки, поэтому проблем больших не возникает при передачи сообщений регулятору. Единственное, что скажу, мы заметили при работе с форматами некие, скажем так, сложности, которые мы решим путем добавления либо переконфигурации обязательных полей к заполнению, потому что качество информации начинает постоянно повышаться. Это требует определенных механизмов обработки внутри. За счет этого мы выдаем более качественную информацию участников функционного обмена. Плюс э, и аналитика, если вы заметите, отчеты, которые мы публикуем, они постоянно становятся шире, очень много разрезов предоставляемой информации. Это все, опять же, зависит от, от, той, от того качества информации, которую вы предоставляете, что позволяет нам э, обеспечить форматы и, собственно, обработку системы. Есть еще одна, одно направление кредит-финансовой сфере, это 167-й федеральный закон, который обязывает поднадзорный банку России организации информировать. Банк России о, об операциях без согласия клиента, о любых. Да. Здесь это наш, скажем так, отраслевой нюанс, ноу-хау. Они также связаны, могут быть эти операции без согласия, как и с инцидентами компьютера, ну так и с последним фокусом, который у нас появился в социальной инженерии. Здесь также присутствуют форматы обмена, сроки, аналитика и рассылка аналитической информации для того, чтобы Организации могли ее использовать в рамках своих рисковых систем и в системах безопасности. В дальнейшем мы планируем ряд еще нормативных документов выпустить по этому поводу. Я предполагаю либо изменить предыдущие, для того чтобы мы могли уже, наверное, сокращать время информирования и реагирования на инциденты и составлять более качественные, наверное, и расширенные аналитические данные для того, чтобы организации могли использовать в своих системах. Вкратце выглядит так. Вся информация для тех, кто не знаком с работой центра, она опубликована на сайте Банка России в разделе FinCert и только там, повторюсь, других ресурсов у нас нет официальных. Там есть отчеты, цифры, все нормативные требования, инструкции по подключению к системе. Поэтому ознакомьтесь, возможно, что-то будет полезным.